Как часто ты играешь с второстепенным оружием? Никогда. Да если ты играешь с автоматиками или ппшками. Но как быть дядькам, который чилит нас на снайпушках? Конечно, можно использовать ружье Данилы Багрова. Ну что, брат? правда оно уже не такое сильное, как раньше, либо же можно устроить охоту на ведьм и пукачелов, используя благодатный арбалет. Да, Это, мягко говоря, тоже сомнительная затея. Короче, сегодня лайтово пробежимся по травматам и выявим самый подходящий пугач для рейтинговых боев. Здорово, мужские мужчины! Почему, собственно, я решил лупануть в такой материал? Все очень просто. Что-то без должного внимания остался такой мув от разработчиков. Вообще, когда добавляют легендарные скины, а тем более на пистолеты, то эти самые пистолеты какое-то время неплохо так бушуют. Во внимание не будем брать такое второстепенное оружие, как пистолет, дискомет и громилу. С ними разработчики немного промахнулись. Что значит у нас остается? Это Ревик, МВ-11, Диггл и Ренетти. Прямо сейчас, полагаясь на свои чувства и третий глаз, попробуй угадать в комментариях, какой пистолет будет лучше. Чисто черкани, что думаешь, и заодно сшибанье кулакич и подписку, ибо пора уже преодолеть рубеж 100 тысяч подписчиков. Без тебя, отец, тут явно не справится, так что давай дерзай. Как я и говорил, сейчас нужно подобрать вторости, Степенную волынку в снайперский комплект. Думаю, актуальная дистанция огня будет до 10 метров. Не будем сегодня грузиться всякими там значениями, всей вот этой хернёй математической, короче. Предлагаю взглянуть на значение урона всех пистолетов на отрезке в 5 метров. Да, думаю, будет в самый раз. Ревик щелбанет в корпус 60, в голову 90. МВ-11 в корпус 40, в голову 61. Дигл 70 в тушку, а в голову 105. Ринеттия в живот 28, в грудь 44, а в голову 56. Напомню, что Ренетти стреляет бурстами. Это значение одной пульки, если что. Самый бодрящий урон у дигла, причем даже ваншот в голову есть. Также можно заметить, что у всех пистолетов, кроме Ренетти, зона хитбокса по корпусу не различается. А вот у этого пистолета разные значения в живот и грудь. Это все неспроста, колдушка вообще интересная игра, чего-то стабильного без изменений тут найти сложно. Это я про постоянный ребаланс оружия говорю. Ренетти в свое время был самым сильным пистолетом, который у меня был был в комплекте со снайпой, я им преимущественно играл от бедра. Сейчас же это не тот потрясно классный пистик, лично мне не хватает былой мощи мы кстати еще вернемся. А пока что уделим минутку и поддержим отечественного киберспортсмена Джизи, который недавно открыл свой YouTube канал. Олдичи знают, что Джизи играл в команде ВГ, с которой он выиграл все, что только можно в СНГ, в Европе и даже в Америке. Батя Нюков, кстати, носит титул лучшего игрока СНГ. Короче, легенда сетевой игры начинает вещать и делиться годными материалами на своем канале. Скоро там лайфхаки и фишки будут от проигрока, а также вся и приколдесы снюками. И пока что отцы. Предлагаю прямо сейчас чекнуть материал, в котором конкурс балдежный на боевые пропуска проводится от отца. Обязательно поддержите нашего игрока, ибо контент мейкеров из большого спорта, да к тому же еще и сетевой игры очень мало. Ссылочка в описании. Итак, давайте взглянем на темп стрельбы данных пистолетов. Ревик и Дигл вообще идентичны по скорости. Есть еще одна интересная особенность. Мы все знаем, что в такой показатель ТТХ, подвижность, входят такие пункты, как бег, стрейф, АДС и перезарядка. У всех пистолетов эти показатели разные. Но кто-нибудь из вас ответит мне на вопрос, почему скорость спринта у пугачей практически одинаковая? Скорость прицеливания, кстати, тоже. Еще разочек взгляните, ошибки быть не может, так как все выверено по кадрово. это все очень странно. Я даже для эксперимента попробовал собрать МВ-11 чисто на подвижность, и при сравнении с МВ-11 без сборки результат был одинаковый. Короче, дядьки, не могу точно сказать, когда такой прикол появился, ибо раньше пистолеты немного отличались по скорости спринта друг от друга. Во всяком случае, если у кого-то есть какие-то соображения на данный счет, то пишите в комментариях, все обязательно прочитаю. Ну что, давай с тобой познакомимся с моим распределением мест пистолетов. Надеюсь, у нас будут схожие мысли. Итак, на четвертое место я поставлю Ренетти. К сожалению, как я и говорил, данный травмат разработчики подрезали и он уже не такой профитный как ранее. Сборку к нему предлагаю. Кстати, у него помимо хорошего урона бурста, еще неплохая точность от бедра была, любят разрабы конечно ломать нормальные ганы. Не спорю, какие-то вмешательства нужно проводить для баланса оружия, но блин, это же пистолет, с ними и так редко играют. На третье место я поставлю Дигл, хотя он заслуживает и второй позиции. Дело в том, что сейчас Дигл конкурирует с Ревиком, у них одинаковый темп стрельбы и практически схожий урон. Ревик можно собрать так, что темп стрельбы будет выше чем у Дигла. соответственно, и профита больше при плюс-минус схожем уроне. Хотя стоит отдать должное диглу, ибо у него на ближней дистанции есть ваншот в голову. Конечно, туда бы еще и попасть, но все же. Пару слов о дабл-диглах, или проще говоря, о перке Акимба. Сейчас это самая грустная вариация геймплея с диглами. Разброс от бедра сделали катастрофически большим. Бывает, что и на ближней дистанции не залетает урон. Одним словом, лотерея, в которую очень сложно выиграть, за такую нестабильность, не рекомендую это юзать. По крайней мере, сейчас Сборка на сологан у меня вот такая. Второе место револьвер. Как я и говорил, если бы тут не было модулю на ускорение темпа стрельбы, то ревик я бы расположил чуть ниже. Вот с такой сборкой играть по крайней мере приятно и она довольно эффективная. Ну лично для меня. Поэтому если ты фанат Клинта Иствуда, то смело забирай данный пушкарь в дополнительный слот. Первое место МВ11. Когда-то в старпердические времена можно было накрутить этот пистолет на охреневший темп стрельбы. Конечно, это уже давным-давно пофиксили но это не повод, чтобы забыть данный травмат. Даже сейчас с увеличенным магазином можно как минимум двух противников забрать и знаете что, я скорее всего возьму МВ-11 на постоянку в свой снайперский комплект, ибо на практике я ощутил всю его профитность. Сборка вот такая. Опять же, дядьки, это сугубо мой субъективный топ, который я составил, исходя из опыта файтов в рейтинге. Если с какими-то позициями вы не согласны, то прямо сейчас в комментариях напишите, какой травмат по вашему Мнению, заслуживает первой строчки. Да и вообще, подпишитесь на канал и кулаки поставьте. Блин, просто уже сотку эту хочу апнуть. Ну прям вообще она уже мне во снах снится. Так что давайте, не ленитесь, отцы. И про тележку тоже не забывайте. Это был Огненский, вся так и начинается.